Но у Меня немножечко подлагивают на паре. Все, 9 ФПС. Все, я вышел. Все, зашел. 70 ФПС, да. нахрен. Ну, Хеящики бары. барзы, барзы. Бар да, 80 скажет. Блин, захожу на серую печать. Твою дивизию зомби уйди нафиг. Да как ты меня достал, пиг. Ну что, Ой, мы на разном расстоянии просто. Да, мы, по-моему, в электрозаводске. Не забыл? что, у до сих пор палатка? Все есть палатка. Ты ну, помнишь, что нет? А, да, помнишь? Да, одна палатка есть. Две фляги. Богатый. Я, по-моему, кругами хожу. Да, кругами хожу. Все, наконец-то. Хорошо. Где значит наконец-то. Что? Я поел, и у меня нормальных хапать теперь. А мне еще надо поесть и вообще найти себя. Тима, давай при этом условие. Что? Не пиздим, друг друга. Я тебя убил, Питер. <свят> <свят> если... я тебя убью, если выживу. Mm. Потому что, знаешь, когда за тобой бегают четыре зомби. Я пока... <свят> Джим, за <свят> не... <Это свят> <хренище свят> тут. <свят> О, наконец-то. Димас, наконец-то. А я Знаешь, наконец-то? Не знаю. А я, я наконец-то ствол нашел себе. А у меня М. Эм, М. Эм 911. Кто это рядом с тобой? Это тебе говорят? Здесь кто-то. А что он говорит? Да, это у тебя звуки, сделай их, потише. Ты. Он ведь говорил про нитрофон. Стой, стой, стой! Это он тебе говорит хотя бы, потому что у меня тут еще один пацан есть. Он говорит типа, эй, -э -э -э, нитро патрон два, что пора два, это лучше. Так нет, это у меня просто пацаны один там засел возле. Электро. А у меня стопни пацан значит типа. Э, давайте, давайте, я еще поверну. Я вообще говорил такой, я выстрелил случайно, попал в него. Он такой, э, э, все спокойно, спокойно. Патроны не тратим да? да? На меня не надо патроны тратить, я тебя убью. убью. Я пошел домалтать. Подожди, я к тебе скоро подбегу, наверное. Какие Что, у тебя карты? Потому... Что? Это военная база? Какие у тебя? А это болото значит. А, нет, не у Янабас, это а, как зовут. Значит, не болото. Тогда скажи мне свои корды. Mm, плюс 350 и минус 630. Я скоро к тебе подбегу. И по-моему это все-таки болото. Сейчас даже скажу. О, нет конец таки меня отвалили. А, нет, какой-то пинс встречал. Блин, я не знаю, что это. Тут есть табличка, но на ней китайские иероглифы. Mm. Понял. О, да. Макаров. Монетка и ботинки. Спаси мне, Даник. От кого? Не знаю, откуда. Стой, скажи-ка снова свои корды. Прям точные. Прям точные. 3593 это плюс. И на минус 653. Um... Я возле. Я там, где причала нахожусь. Mm -hmm. по типа, причал, не знаю, товар принимает зомбайн пишет я понял меня mm. так меня так прогружается но все долго конечно поставим там на экстрим Фишки, зомби в а, я записываю видосы и на экстриме у меня не лагает mm. f6 нет нет нет какой. нет в нет нет а не 40 нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет Ой, я тебя вижу, парень. У меня ты на воздухе бегаешь, и там зомби. Брат! Ты где? Брат, там зомби! Вот зомби, брат! А ты за стеной, у меня просто текстуры стены не прогрузились. Убили. Брат! Брат! Брат! брат! Иди, я тебя убью, Пидер. А макар есть! Конечно! Это КСА девятьсот А где тут чувак? Покажи а. мне его. Покажи мне этого чувака, как это было. Да я тоже грохнул. Лады, Небо крови. Кстати, мне надо, надо воды попить. Лады, ребята, пока. Почему? Надень. Подожди, ж, что говоришь? Мне не идет. То есть мысли не идет. Не, не знаю. Как так можно. Не знаю. Так Что а. у тебя идет, ну, что такое у тебя? Я не знаю, даже ничего, просто. Нет, а что у тебя пишет? Ничего не пишет, просто. Ну, к тебе ланчер заходит вообще? Да, но не запускается. Блин, оно долго будет запускаться? У Бутикова он сколько запускается, там не знаю. Стой, как раз мыслим. У тебя такой типа синенький маленький экранчик, да? Да. Очень долго грузится. Как понять, долго грузится? Он у тебя очень долго грузится, или он уже загрузился у тебя? Он загрузился, но ничего он больше не делает. Короче, что ты видишь? Ничего. Вообще? Просто... Ты да. Ты даже этот ламчера не видишь? Ну, рабочий стол виден, ламчера нет. Хм. Я не понимаю, Сорня. Мы идем мутаться дальше. Ага. Ладно, пока. Пока. А значит, будет вами... Ай, блин! Вот меня убивает то, что они умеют прыгать. У меня очень мало. Ани, у -ты Я их убил. Я аккуратно сложу. Пошли вынужден здоровый. Дома. Это церковь. Или это ратуши, не знаю. А я не вижу. Здесь три зомбаря. Дверь открыта. А на тебя зомби сагрился. Убил это поп, Даник, это поп на тебя сагрился. Да, mm. всем здравствуйте. Забыл сказать. Ну, тип того. Да, здравствуйте. Mm. С вами. Mm. С вами Девил и Хам. О, фляшки, чувак, у фляшки. Давай поздоровайся ты. Кто С Здоровайся. Mm. Здоровайся. Ай. Здоровайся. Ай. Игорь. Сам. Ну ладно. О, тут бандитская маска, надо ее одеть. я ее выкинул. Наконец-то. Посплю, да? я Я в потолке не застряну вчера. Чувак, что ты со мной спишь? Уйди нахер. Уйди нахер. Скажи, ну, что мы играем. Мы играем в Майнкрафт. Ох ты что отлагаешь. Мы играем в Майнкрафт. Зиха, хантеркрафт Не знаю там. Что еще сказать? Просто играем. Да? Давай сюда, Дим. Я тебе сейчас топором рубану, как ты меня на... Тукува. туку. Ч ⁇ нахер? Ты где? Брат, иди сюда. Ах! Убиваю! Брат, иди сюда. Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Так он меня не видит. Надо им. Надо в него выстрелить. Ты о чем? На тебе кажется, я отвечаю. Упал. Сюда. Ай, блин, кроме мало. Лошара есть. Просто так. Колы выпил просто так. О, Колы выпил. Это что-то. Ток-ток. Я <-пот> тебя убил бы сейчас, если честно. О, <-пот> ты Так, все, уже не лагает. О, вс, перестал тусить. Там же зо... Даник на тебя, а на... Даник <-пот> на, на на тебя или на меня поп На уже не сагрился. Ему Ты больше шай... нечем агриться. О, мы здесь были. У чувака здесь топорик остался до сих пор. Ч ⁇ Тебе нужна маска, Рэдхельмец. Нахер иди. иди. Эй. Пойдем. Эй. Вот мне Рэдхельмец надо. Вот он сейчас застил. Где Рэдхельмец? У тебя просто застила, у меня книга. Вот в этом сундуке. Mm -hmm. Здесь Рэдхельмец. И здесь вещи... А, окей, они пропали. Mm -hmm. Чего? Как я убил? Тут зомби где Мне кажется,